Всем привет! Меня зовут Алеченко Сергей и мой блог 21 ру. Сегодня я расскажу вам про виды набора подписчиков. В прошлом видео мы говорили о трех стратегиях. В этом видео я расскажу вам непосредственно про набор подписчиков. Смотрите, можно набирать разными способами. Первый набор – это контентом, когда вы генерируете классный уникальный контент, который делает вовлечение и люди его пиарят и раскидывают везде. Следующий момент – это вы подключаете массовые различные там, подписки, лайки, правила пирамиды из арбитража там, и охватываете большое количество аудитории набираете таким образом. Третье – это таргетированная реклама. Четвертое – это можно сделать разными СФС конкурсами, еще же. Но опять надо создавать контент, интересный сам аккаунт. То, что касаемо дальнейших способов, это блогеры, тематические площадки, другие какие-то социальные сети, с которых вы можете гнать непосредственно людей уже в Инстаграм. Также можно вот с Ютуба, у того, у кого очень хорошо прокачан канал Ютуба, легко может набрать аудиторию в Инстаграм, так как они относительно взаимосвязаны. Можно резать мелкие ролики YouTube и выкладывать их в своем инстаграме, таким образом набирая новую аудиторию. С контакта это сложнее сделать, с фейсбука тоже не всегда это переходят люди. Вот с ютуба это очень хорошо работает, так как там видео и вы можете отправлять всех своих людей инстаграм, организовывая там различные конкурсы, какие-то там дневные видео, там истории, истории, еще что-то делая онлайн трансляции, смотрите, еще один вид это продвижение через стори и через онлайн трансляции, очень круто сейчас работает стори, есть пару аккаунтов, которые прямо показывают как сериал, реально как сериал каждый день, если вы генерите классный контент и выкладываете что-то, новые мероприятие, какие-то движения, что-то там необычное, где-то вы побывали, круто сняли, сфоткали, это тоже очень хорошо срабатывает, поэтому для того, чтобы набирать свою аудиторию, Подумайте, какой способ для вас сейчас больше подходит и какой бюджет у вас есть. То, что касаемо бюджета, самый, так бы сказать, дешевый способ – это контент, но он самый труднозатратный. Там необходимо прикладывать много усилий создания этого контента. Он занимает время. И не всегда даже у меня бывает время для того, чтобы создавать крутой контент. И для клиентов мы стараемся, делаем, очень много придумываем, читаем, смотрим, анализируем. Упаковываем, э, отслеживаем тренды что-то новое такое закидываем и смотрим что срабатывает опять же надо при работе с контентом помнить о статистике